Ребята, всем привет! Сегодня с вами видео, расскажу, как зарегистрироваться на Одноклассниках. Открываем браузер, браузер может быть любой: Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge, Internet Explorer. Я открываю э, Firefox. В адресной строке набираем ок, OK. нажимаем Enter. Далее мы видим с вами социальная сеть Одноклассники, https, ok.ru Открываем. Что нам здесь необходимо сделать? Нажимаем зарегистрироваться. Далее необходимо ввести номер телефона. Номер телефона мы ввели. Нажимаем Далее. На указанный номер отправлено смс-сообщение с кодом подтверждение. Обычно оно приходит в течение трех минут. Вводим полученный код 623725 и нажимаем Далее. Теперь нам необходимо ввести с вами пароль. Придумайте какой-нибудь сложный пароль, чтобы он состоял из заглавных букв, маленьких, а также включал в себя цифры и какой-нибудь символ. Нажимаем «Далее». Вводим имя. Иван, к примеру, Иванов. Дату рождения. Мужчина или женщина. Нажимаем «Далее». Все, мы с вами зарегистрировались в Одноклассниках. Ребят, если вам понравилось это видео, обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Всем пока!